Ну что, ребят, 27 января 13.57, ну я обещал, что что поймаю, покажу, что не поймаю, не покажу. Короче, просидел я с 10 часов, лунки так и удочки так и стоят, нифига не клюет, поймал двух окушков, ну, как бы, таких сейчас покажу вот, А клевать не клюет прикормлено, не прикормлено, без разницы Рык. мужик там сидел тоже, говорит нифига, одну плотвичку поймал и трех окушков как бы ну, малька может, не знаю штук пять на эти, на жерлице наловил. И все, больше не, не хочет. Так а что, с другой стороны, январь, конец. Будем ждать подтепели будем ждать февраля. Попробуем все в феврале, когда все морозы пройдут, когда лед начнет таять, вода под лед попадет Попробуем по свежей воде Может быть что-нибудь и половится Но в итоге Рыбалка никакая Но самое главное Ребят, самое главное Это то, что просидел На природе Целый день Чайку попил Походил побить Посверлил Удовольствие получил ну и даже почувствовал рыбку потянул это одно как говорится за этим и ходим но а остальное как бы удовольствие я все-таки получил даже почувствовал рыбу а больше как бы и не надо что есть то есть что поклевала то поклевала значит моя рыба такая меня на рыбу не очень везет. Мне везет на, на грибы. В лес могу ходить, грибы собирать, а рыбу ловить как бы раньше ловил, сейчас не очень. Но все равно буду стараться. Буду, когда будут выходы, тогда буду записывать, выкладывать на рыбалку ходить. Но я думаю, сейчас недельки две-три, а может и четыре буду сидеть дома Будем заниматься другими делами, будем работать, будем думать, что, как, чего. И потом опять на рыбалку. Может, недельки через три, может быть, и раньше. Все зависит от того, как будет настроение. Но пока настроение хорошее, сейчас приду домой, приеду через час, может быть, когда там автобус будет, не знаю. Вот. И выложу видео. Все-таки удовольствие получил, хоть и ветер сегодня. Но я в закуточки мне, в закуточки хорошо. У меня клееночка есть, за, за моя спасительница. Сильно не замерз. Так что не знаю. Люди говорят э, на сало. Ну вот в следующий раз возьму с собой сало, попробую сало. В принципе, мотыля не ест, червя не ест, опарыша не ест. Прошлый раз пробовал Летом тут на опарыша пробовал Тоже не ест А так максимум что я тут Четыре окушка и все Больше не ловится Вот хоть ты лопни Хоть ты тресни переходить на другое место А тут сегодня два Окушка поймал на, других, на другой лунке ходил Бегал искал Не хочет? Ничего не хочет Вообще все, всем спасибо Что это у меня с телефоном то Эй, куда Замерз, запотел, заиндевел Так что, ребята Всем пока Всем до свидания Смотрите, подписывайтесь Ставьте лайки, комментарии, пишите Буду ждать Буду отвечать будем общаться короче ребят все я собираюсь домой и рыбалка я считаю даже два окушка мне котам или не котам не знаю но отлично самое главное как говорит моя жена то что я получил удовольствие то что я Настроение поднялось, вот что А то дома сидеть, дома Заниматься делами и не отдыхать Это как бы Все, ребят, всем пока, подписывайтесь Ставьте лайки, не забывайте Там, где подписаться, там Колокольчик нажимайте, будут следующие видео Будет Не рыбалка, так что-то другое Все, всем пока, всем до свидания До новых встреч